Красиво Я вошел в интернет-магазин Счастливый Honor Я заказал Мегафон.ру открываю И по супер ценам я покупаю Новинка Honor9C по суперцене Теперь ты выгодно покупаешь на шоп Мегафон Сколько можно говорить, без тебя мы не прожить, но ты уходишь, снова закрывая двери Сколько можно говорить, без тебя мы не прожить, но ты уходишь, снова закрывая двери И опять придешь ты скоро и скажешь мне прости Я, конечно же, прощу и скажу тебе люблю Вот прошло уже полгода и все повторилось так Что же, что же тебе мешает, что же все-таки не так Но я больше не могу И тебя больше не прощу Сколько можно говорить, без тебя не прожить, но ты уходишь, снова закрывай двери Сколько можно говорить, без тебя мне прожить, но Ты уходишь, снова закрывай дверь. я уже живу один и не знаю я причин для ссоры но я больше не могу я один пойду ко дну я же позвоню тебе и скажу вернись ко мне вот прошло уже полгода и все повторилось так что же что же тебе мешает что же все таки не так! Сколько можно говорить без тебя не прожить, но ты уходишь снова закрывая двери. Сколько можно говорить без тебя мне не прожить, но ты уходишь снова закрывая двери.